И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, и у меня появилась э, GTA 5. Начинаем с вами, значит, играть эм, в GTA 5 на Escape. Давай сюда. Так, слушай меня, и тогда никто не пострадает. Открой, иначе они пожалеют, что выжили. Эй, эй, давай, давай. Те. О. В. Направьтесь к охраннику. Руч <свист> Да ладно, мистер, мы выполняем все ваши требования. Даже не думай об этом. Я, я, я, сама, сама. Господи, господи, давай сюда. Подожди, я займусь взрывчаткой. Не подорвись. Пошли, пошли, парни. Скорее. Загоняйся, зараза. В подсобку. Туда, живо. Сейчас стрель мне следующий удар тебе не понравится так веры достать все готово действуй посмотрите эм, заряд с помощью телефона эм, на Enter э, выберите пункт подорвать ладно сейчас салтона Молодец. ну реально нифига себе места обозначенные жопы ну так что действует вот и денежки! Спокойно, идти Спокойно! Не, ну я знаю, что они не мои, но все же... это опять Заберите деньги. Объекты обозначены эм, зеленой меткой. Так. Две тысячи баксов! Ого, да тут очень хватит на всех! Это как посмотреть? Мы закончили, уходим. Ну давай, уходим. Да уходим мы, уходим. Я выхожу. бы. Я видел твое лицо, я тебя запомнил. Ты каждый день сбываешься еще мелчей, пусть это будет одна из них. Э -э левый альт. левый... Чтобы увидеть, эм... Удерживайте левый арт. Левый альт, используется средний туп мыши, и левый альт. Левый альт. Эм. Эф. Эм, э, левый альт. Эм. Так. Убейте охранника. Одним. Куш! 179 тысяч долларов. Это же.. Это нифига.. Твою мать, ну и зачем? Кто это сделал? Гоули, <реклама> давай. <реклама> Добрый до укрытия. Ку, чтобы спрятаться в укрытии. Так, ку. Так. А, не, укрытие, стоп. Нет. Не тут, ну ладно. Ку. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> Ивэазд. О, was... uh, oh, да, быстро. Так это же северный Янгтон. Кого ждем, Франклин? Эй, ты че? Нет, лучше куток. И тут так. Кого Франклин. блин. Нет. Или может кто-то отсюда придет. Или может вот это вот надо нажать? Побегаю. А нажимаю тут клавиши разные. Франклин, ну, блин, ну кого мы ждем, а? Спланировал, вроде бы, ты это задание. Или не ты? Oh, fuck, Слышите, сирены, блин. Oh, это что, гражданская оборона? этого в план не входило как всегда бывает. пошли пошли пошли северный янгтон нажмите правый, правый пкм чтобы включить кратность прицела ну да игра понимаете ли не не про мир дру, дружба живая эта игра про суровые времена а суровые времена, как вы знаете, требуют суровых мер. Пока, блин. трупы бычок встаете блин И упал. я слышу что в шестой части ГТА будет эм, несколько главных персонажей тоже как в но это когда было точнее да ребят прям пробел левый альт чтобы выбрать М -м -м. так это а левый альт левый альт так, F1, начать запись. F2, выключить запись. На E. На или на N. Пошли, быстрее. На E. Э Не говорили, эм, конечно, не знаю, правда это или нет, но... Да, блядь. Да, это правда. Так, F, чтобы сесть в машину? Нет, да, это правда, блядь, да, это правда. Мне говорили, что во всех мифах утверждалось, что сзади, эээ, -э сзади этого слаха свежего Якса но, кажется, какой-то послание, блядь. Я думаю, что это как от поэма, а нет, оказывается, Ну, вы видели, короче. Не, ну, игра-то не новая. Ага, она старая, ребят. Это я понял. Это я знаю, что игра старая. Она, не, собственно, не новая. Игрушка. GTA 6 будет 4 играбельных персонажа. Говорили они, да. GTA 6 будет крутой. Говорили они. А GTA 5 они чуть не хуже. Поехали. Чем? Эта серия будет называться Поехали. Начало GTA 5. Наверное, скорее всего. Ну, так как это ознакомительная серия, то шоу будет называться она как, я не знаю. От... Ну, от меня зависит часть но еще зависит от фраз персонажа еще, чего они и скажут сейчас ну ч, ну пока очень много места на пк эта игра снимать на деле. Да и тем более, на самом-то деле, я бы не очень-то сильно не хотел бы их заканчивать, но... Как бы... Мне... Мне нравится... Нравится, ребят, мне нравятся по ней видосики. По... Видосики по GTA 5. И у Паши Флейзина мне нравится по GTA 5 видосики. У Лехи Джелл мне нравится по GTA 5 видосики. даже у Кинг да, это тоже блогер, ребят, это тоже блогер. Кинг ДМ, мне у него очень сильно нравится видосик по GTA V. Где он еще проверял в там GTA V. Если ты в самой первой миссии в Северном Янгтоне, увидишь послание на задней этой стороне. Нифига себе, какое послание. Не, ну это я сохраню. <свист> Я, наверное, так где напишу. <свист> <свист> У меня книга пишется, да, но не знаю, когда она будет готова вообще. Да и будет ли она вообще книга книгой. Скорее всего, это будет опять же сборник рассказов. По ниточки, по ниточке, по ниточке, по ниточке. ниточки, по по ниточке, по ниточке. Ну чё, GTA 5 грузим, грузится. Так. так, стоп. Так, сейчас посмотрим. Извиняюсь, ребятки. Эм, no PlayGuard, но no бан-бан, два, финал. Э, посмотрим. Ребят, сейчас давайте, короче, да, для начала давайте да, пока, да, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах GTA 5. С вами был я, Ванёк, и давайте до скорых встреч.